Сегодня, а вот сегодня, 7 июля 2018 года, Людмила Степа из города Бельц закончила открытый курс по продажам, который называется Мастер продаж. Давайте ее поздравим! Идите сюда, Фух, неужели? Поздравляю. Поздравляю, спасибо. Вот ваш сертификат. Спасибо. Расскажите. Можно расскажите? фотографию сделать? Сделаем фотографию. Все. Расскажите, что было. Вы знаете, мне казалось, что столько лет, будучи в продажах, я думала, мне все известно. Но пришла сюда и поняла, что я ничего не знаю. И в самом деле, мне очень понравился курс, потому что, вы знаете, я очень благодарна вам, потому что вы в самом деле помогли мне понять и преодолеть кое-какие проблемы, которые были во мне. И они меня где-то стопорили, допустим, в общении с клиентами, я где-то пугалась вот этого отказа, где-то я, ну, ощущала себя некомфортно. Сейчас я вот даже последние дни, даже заключая вот новые контракты, я заключила, я увидела, что это здорово, это, это легко, это работает, просто надо понять и, и принять это. И, естественно, под вашим чутким руководством, очень большое вам спасибо, Вячеслав, вы в самом деле очень помогли и знаете я, я в восторге но мне просто нету слов передать насколько это здорово спасибо вам большое и Пожалуйста. я надеюсь я еще приду к вам на ваши курсы да. приходите на любые курсы которые вам понравятся вам нужны самое главное. Да. применяйте, а есть ли что-то изменения в результатах продажах? Цифры, может, какие-то поменялись? Вы знаете, поменялось что? То, что, допустим, у меня стало больше клиентов, больше магазинов, и даже пошла такая тенденция, что у меня сами начали искать директора магазинов через своих знакомых. Или беря, допустим, наши продукции, они смотрят телефоны и звонят сами, говорят, мы вот открылись, и вот мы работаем, и мы хотим с вами работать. Это приятно, потому что все-таки… Это интересно и очень заводит тебя, когда с тобой хотят работать. Это очень много значит. Круто. Да. это. Поздравляю самолет. вас Спасибо. еще раз. Спасибо.